Готовим сырники с яблочками и курицей. Три яблока очищаем от кожуры, нарезаем на кубики, не трем на терке, иначе терочное яблоко даст сок и вас на Засыпаем яблочки с сахарной корицей, перемешиваем далее. 400 грамм творога перемешиваем с двумя штучками яиц. Добавляем потом туда сахар, соль и немножечко соды, все это перемешиваем Добавляем муки 6 столовых ложек, перемешиваем и сверху выкладываем наши яблочки, все перемешиваем Вот наши сырнички готовы, приятного всем аппетита!